Продолжается расследование уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других регионах страны. Всего территориальными подразделениями СК возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слонимя, Волковыске, говорится в сообщении СК. По подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них — молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, говорится в сообщении СК.